Что тебе здесь надо, махов? Мне не нужна твоя помощь. Наша цель Влад Кровищенко. Этот Влад, опасный террорист. Засада! Поднялся на крыше и застрелил одного из наших сотрудников ФСБ. Они его уже разыскивают пять лет. Стакану, все его деньги. 150 миллионов долларов. Давай задел их. Последний бой. Это будет весело. А -а -а, это бредовый затея. Твои принципы делают тебя предсказуемым, а это значит уязвимым. Я выслежу тебя и учусь. Нику. Все люди погибают Нику. Погибни шиты. <звы> Эй вы, отошли отсюда. Это такая люстра, э -э -э, вылетела опасная, понимаешь? Объясните мне, он у вас совсем дебил? Махом, я думал, ты хотя бы нормальных возьмешь парней за это дело. Это нормальные парни, они знают свое дело.